Алло. Павел, привет. Здравия желаю. Меня нормально слышно? Да, слышно, отлично, отлично. громче делаю. Я, я на телефоне, я в машине еду, сейчас установлюсь. Ну, в машине, а ты в телефоне что, не сможешь увидеть экран, если понадобится. А ты хочешь сказать, мне с ноутбука надо, да? Ну, желательно, чтобы консультация была более-менее продуктивная, желательно ноутбук, чтобы видеть экран монитора. Ну и раз уже дозвонились мы, давай хотя бы в таком режиме, какие у тебя там вопросы экстренные. Вопросы экстренные, значит, следующие. Я подал э, два заявления в банк, отправлял по почте. Они, значит, мне ответ письменный не присылают ну, по существу присылают отписку, что обратитесь лично в офис банка. Вот. Угу. А, банк находится, получается, далеко, вот. возможности прямо вот так вот сразу сходить туда нету. Вот. Поэтому а, пока веду переписку. Вот. Подготовил третье заявление, это по коду 810 и 643. Вот, который я присылал тебе э, для просмотра. Э, получается, получил твою рекомендацию пока его не отправлять, потому что оно сырое, требует доработки. И, и вообще, как бы, у меня вопрос, имеет смысл сейчас им вываливать э, про 810-й код, 643 код, что я как бы в курсе, и э, показывать им, то есть, оплачивать что-то, допустим. допустим. Смотри, при... какая ситуация. У тебя сумма большая, кредита. У меня, получается, я брал на 5 лет, оплачивал 4 года, э -э остался один год, там порядка 300. Осталось 300, да? Да. Да. Смотри, какая ситуация. Значит, здесь э тебе нужно определиться, либо ты изначально выбираешь стратегию. Такую, что вынуждаешь банк в будущем суде, если они обратятся в суд, доказывать то, что они не верблюды и то, что был кредитный договор на основе оригиналов, на основе всех платежных документов либо ты сейчас э, начинаешь с банком переп... и соответствующую переписку тогда ведешь с банком э, пишешь допустим заявление следующего характера что с недавнего времени на мой сотовый телефон стали поступать звонки от работников банки со слов которых э, ваша организация оформила на меня кредитный договор номер такой-то сегодня мне выставляют а так... вот я так пишу. вот если ты так написал соответственно Представь, что будет, если ты сейчас будешь писать следующего содержания заявления, что между нами оформлен кредитный договор и т.д. и У тебя, с твоих слов, получается, что документов на руках нету. Ты на сегодняшний день истребуешь какие-то документы. Для того, чтобы запустить по кодам, ты от них должен получить какой-то более-менее вменяемый ответ. Ну, допустим, копию кредитного договора или выписку по счету, на основании которой ты увидишь определенные суммы. А, допустим, можешь ты согласиться, у тебя-то наверняка открыт дебетовый счет, правильно, согласно до кредитного договора с этим банком, а потом они его уже оформляют как кредитный. Но здесь уже опять скользкая ситуация, то есть, если ты начинаешь применять ситуацию по кодам, а равносильно так же, как те люди, которые хотят взыскать страховку по договору, они в должны обосновать то, что да между нами был заключен кредитный договор, да были выставлены страховые суммы, мы хотим взыскать эти незаконно навязанную услугу, то есть уже согласие идет с кредитным договором с всеми условиями, поэтому нужно здесь вот каким-то образом пройти между вот этими вот вилами и, чтобы и не навредить будущему суду, если банк обратится в суд нашей позиции, которую мы изначально э, выстроили и попытаться применить эти коды. То есть, как бы, э, ну, на сегодняшний день моя позиция такая и рекомендация, что использовать эти коды уже на стадии судебного разбирательства, при том случае, если банк докажет э, наличие иска, наличие, о, наличие кредитного договора, э, наличие испо исполнения банком условий кредитного договора. Либо наоборот, э, если банк не докажет, но в качестве одних из аргументов мотивировать это в суде позицию следующим образом, что банк утверждает, что между нами заключен кредитный договор. Банк утверждает, что мной были выплачены вот такие-то суммы. Я их не подтверждаю. Но раз он предоставил выписку, что я вот платил там столько-столько-то времени, соответственно, и, то есть это все обязанность банка доказывать. 56-я статья Гражданского процессуального кодекса четко регламентирует, что каждая сторона должна доказать те основания требований или возражений, на которые нас ссылается, Поэтому мы свои возражения к иску не прикладываем и не пытаемся что-то возражать относительно исковых требований. Мы сначала пытаемся заставить банк обосновать свои претензии к нам на основании доказательств, которых нет. Соответственно, как довод вот эти коды мы можем приложить так, что раз банк указывает, что мы брали, раз банк указывает, что мы платили, соответственно, по условиям договора видно, что в условиях договора указан счет, код валюты 810. И вот, не знаю, ты получал э, мою э, подборку, называется бумеранг. Бумеранг? Да. Да, получал. Вот там... Я прочитал и понял позицию твою, что применяем коды в самом конце, если банк якобы доказал. Вот, сейчас я тебе обрисовал ситуацию, при которой, если банк не доказал, потому что банк доказать практически не может. Такие единичные случаи. Но для того, чтобы включить эти коды, можно исключительно опираться на доводы э, фиктивного искового заявления, на доводы э, ненадлежащих доказательств, вот таким вот образом указываю. Вот это исключительно, говорит, с позиции банка мы рассматриваем эту позицию, то есть мы не согласны ни с тем, что банк выставляет нам требования, потому что он не доказал, ни с тем, что, но если предположить что выписка по счету верна, что указанный счет и в кредитном договоре, и выписки по счету, и в графике платежей, вот этот счет он действительно верен, если банк вдруг предоставит оригинал, тогда возникает вопрос, и желательно это в присутствии включать ту схему, которая у меня указана в этом бумеранге. Вот примерно так делать это все. Я, я, я все это понял, я все это себе так и представлял, что мы защищаемся, банк доказывает идет судебный процесс и в конце как бы мы вот это вот вываливаем да банку из суда вот но у меня какая ситуация я нахожусь сейчас за тысячу километров от того места где находится банк вот и э, если меня будут дергать туда в суд вот я просто туда не наезжу я в своем вот этом третьем заявлении в банк по кодам я как высказываю свою позицию, что э, мне звонят, мне пишут, предъявляют э, требования по якобы заключенному договору от такого-то номера. Причем мне по телефону звонят, я просил назвать э, расчетный счет, мне расчетный счет не называют, говорят кредите в любое отделение банка, и там вы узнаете расчетный счет присылают письма на адрес моей регистрации, который у меня, в принципе, есть, ну, в этом мне прислали их, то есть, я их вижу. Там они также пишут номер договора, прописывают, расчетный счет не прописывают, прописывают код РУР, то есть, код 810, то есть, РУР пишут, указывают, угу. вот. И э, я в своем вот этом третьем заявлении по кодам, как бы, излагаю такую позицию, что в связи с тем, что мне звонят, что мне угрожают, что мне приходят письма, я все-таки собрался и пришел в банк. Узнал о том, что на мои паспортные данные открыт такой-то счет. Изучив этот счет, я увидел, что этот счет с кодом 810. И понимая то, что этот счет с кодом 810 и в принципе сумма для меня не такая большая, имея на руках деньги с кодом 643, я оплатил э, следующую сумму, ну, допустим, надо оплатить 500 тысяч рублей по коду 810, я оплачиваю 5 тысяч рублей, отдаю кода 643 и прошу в своем заявлении динами... Динами... провести деноминацию. Вот. А меня да. уведомить, вот какая позиция по тем заявлениям, про которые ты... сейчас я их открою, потому что я возле компьютера, чтобы... Люди видели. Так, запрос. Так, так, так, так. По-моему, вот это. Вот в конце твоих заявление. Вот открываем первое. Вот здесь идет заявление, заявление. И в конце типа просительной части. В связи с тем, что код отсутствует, оплатить счет такой-то валюте. Оплачиваю данный счет посредством 600, прошу произвести конвертацию 1000. В соответствии с указом президента и тогда предлагаю копию счета. Все. Ты просишь произвести конвертацию. Сделают они ее или не сделают. То есть это я открыл. Нет, нет у, меня, у меня там дальше написано требовательная часть. То есть я прошу, а потом в итоге требую. Произвести конвертацию. Закрыть этот расчетный счет я требую. Но у меня здесь, в том документе, который ты прислал, здесь такого нету. Это ты сегодняшние документы смотришь? Да, да. Нет, я до этого тебе писал, когда ты мне первый раз ответил, что э, там сделан на бланке СССР, то есть с гербом, все, кабаков там указано. Это я тебе отправил две болванки, которые сейчас ходят по интернету. Да, вот я про вот. них тебе и говорю. Я тебе говорю про свое третье заявление, которое у нас там также в переписке сохранено. То есть там первое, второе, третье. Хорошо. Там под подписка... Хорошо, напомни. Дату? Нет, Я просительную встретил... часть. Не, не, не дату. Простительную часть. Что ты там против? Провести конвертацию, закрыть счет и что дальше? Я э, излагаю свои требования, что.. Э, чтобы прекратить звонки и видеть, что сумма не такая большая, я произвожу оплату и прикладываю квитанцию. И прошу, э, даю указания, чтобы они проконвертировали. А Подожди, потом... ты, ты, ты прикладываешь квитанцию о чем? Но ты же говорил, что ты четыре года платил. Понимаешь, в чем фишка? Ты четыре года платил, соответственно… Ну, – та... им, им поступали платежи, да, им поступали платежи через э, карту кредитную. То есть, была открыта кредитная карта, на эту карту кто-то вносил деньги. То есть, там не факт, что это я вносил, не я вносил, то есть, личность не установлена. Uh -huh. Кто-то вносил эти деньги uh -huh. на эту карту. Они их благо благополучно получали, потом они перестали платежи, платежи получать, начали звонить с Москвы, с Самары начали приезжать товарищи uh -huh. по адресу регистрации. Они стали звонить, потому что телефон у меня включен, который указан был в заявлении. Вот. Я сделал несколько с ними ну, звонков, то есть записи сделал с сотрудниками, попросил назвать расчетный счет, они мне его не назвали. То есть я, ну, я, мог... я понял позиция в принципе неплохая, позиция неплохая. Пошел в банк, у, попросил, сказал, вот я такой-то, такой-то, мне говорят, что на меня тут что-то открыто. Они мне распечатывают, да, у вас вот открыто, у вас задолжен. Я говорю, давайте квитанцию, они мне дают квитанцию там на 500 тысяч рублей. Я подхожу как кошку, оплачиваю туда 5 тысяч рублей и э, выхожу, делаю копию квитанции, прикладываю заявление, все свое, и захожу в банк и отдаю. Прошу, вот я оплатил. Прошу произвести это, то есть заявление, требования, У них регистрирую и уезжают. Совершенно вот. верно. Провести конвертацию, закрыть счет и еще один пункт. Желательно выдать мне справку об отсутствии задолженности. Я там это указал. Да. Выдать мне справку, да. закрыть счет и выдать справку, что у меня долговых никаких обязательств нету перед банком. Также у меня есть справка из налоговой. Из одной, и сейчас я еще из двух получу. Из Москвы по месту регистрации банка, по постановке его на налоговый учет и э -э, по месту постановки на налоговый учет отделения Самарского, если они вдруг заведут речь про него. Вот. То есть эти две справки у меня тоже будут. Раз это, в... это справки по банку, а тебе еще нужно справки взять из налоговой об отсутствии открытых счетов в этом банке. Нет, я взял на себя, не по банку я запросил, я сделал а, запрос да, да, э -э, в налоговую по месту своей регистрации. И сейчас сделал два запроса по месту регистрации филиала, который в Самаре, и по месту регистрации самого главного отделения ну, в Москве. ответы будут одинаковые. А ты прикладывал ответы... к запросу первичный ответ своего места жительства? Ни разу я им еще об этом не заикался, не отправлял. Ну подожди, ты... Я... ты же уже по месту жительства получил ответ, что счетов нету в этом банке, правильно? Получил, но получил. никуда Бан... еще им, не... им про это не говорил пока. А ты отправил уже запросы в Москву и в Самару? Ма, в Москву и в Самару отправил, этот ответ приложил. Как? Вот, Подпоясни. все правильно, все правильно, правильно, правильно. Чтобы они сильно много не думали, а сразу по шаблону сделали то же самое и все. Да, да, да, ты меня консультировал по этому поводу, чтобы они по шаблону сделали. Я просто консультаций много даю и не знаю, кому уже что говорил. Поэтому. Я, я понимаю, да. Чтобы они как раз мне и написали, что база единая, раз у вас там нет, значит у вас вообще нет. И тогда как бы вопросов вообще никаких не должно быть. И вот эту, вот эти, я сейчас готовлю вот свое обращение в разные организации, так называемые правозащитные, или как они там у нас, вот всякие управления, полицию и там по защите прав потребителя. Там как раз я хочу приложить вот эти вот вправки из налоговых, вот. ну, пока имею на руках одну, о том, что я э, как бы обращался, вот, и как раз вот, если ты одобряешь вот э, поход в банк и оплату, и вот это вот третье заявление мое с требованием закрыть счет, что я вот оплатил, по ходу конвертировать, вот, тоже могу им туда приложить. Вопрос то есть, тогда такой, почему ты э, вдруг решил закрыть счет, который не открывал? Я э, мотивирую тем, что э, продал, э, мне звонят на телефон, то есть меня беспокоят меня, моих родственников, э, придя в банк, я выяснил А, для то есть себя... ты решил таким образом, тебе легче заплатить 5 тысяч и закрыть этот счет? Прежде да, чем да, воевать, да, там еще да, что-то да, там делать. Да, так, я являюсь законопослушным гражданином, со стороны банков идут угрозы. А скажи, а разбираться потом с тем, кто открыл счет, когда, это я уже потом, когда будет время свободное. Да, да, я указываю, что на мои паспортные данные, что не я открывал, а на мои паспортные данные, видимо, может быть, кто-то завладел, открыл как-то, пусть они разбираются. Прокуратура, и следственные там а Зачем, органы. зачем ты это в прокуратуру, и следственные органы будешь еще посылать? Ну я хочу отправить во все организации, вот тогда чтобы им цель, пришло. цель, цель вот этих организаций: Роспотребнадзор, прокуратура, следственные органы. То есть получается по факту твое заявление можно будет и оно будет расценено как заявление о преступлении. Со стороны банка или с моей стороны? со стороны неизвестно кого, кто открыл кредитный договор. Понимаешь? Кто получал и перечислял денежные средства на, О, по твоим данным? Вот в чем состав я, преступления. Я понял. Я хочу, вот э, если я запускаю третье заявление с требованием закрыть и оплатить, то есть приезжаю в офис банка, оплачиваю все, третье заявление регистрирую, смотрю, жду их не реакции. Хорошо, если... третье заявление, а по первым двум у тебя результаты, ты же говоришь, что у тебя их не приняли, правильно? По первым двум я отправил почтой России, в офис я так и не добрался. Вот. Хочу все-таки добраться в офис, то есть, занося третье заявление, зарегистрирую вот эти первые два, чтобы у меня у меня сейчас пока есть только с почтой России, э, сейчас скажу, с почтой России есть бланки, что они получили, и треки есть. А, да, я смотри, объясню. результат какой может быть по их получению. Они могут тебе отписаться, что их, скорее всего, вероятнее всего так сделают, закон им позволяет это сделать, что они не могут тебя идентифицировать. Они что, так что, и сделали. Ну, значит, нужно будет э, удостоверить э, подпись на данных заявлениях, допустим, у нотариуса, и сделать то же самое. То есть я бы uh -huh. все-таки рекомендовал, если они так отписались, соответственно... Вот они тебе отправили ответное письмо с заказным с уведомлением или нет? Да, заказным с уведомлением на почту России. Я им написал требование о том, чтобы прошу меня идентифицировать по моей подписи и по паспортным данным, как меня идентифицирует Почта России. То есть Почта России меня же идентифицирует, Правильно, что я... Да, если как... ты расписался и получил от них письмо, соответственно, да, это да, уже да, является... Да, Но да. в любом случае, да. у них есть инструкции, которые регламентируют порядок идентификации таких, а там написано только нотариально, либо лично, либо нотариально. То есть э, мы-то с тобой понимаем, что э, такая идентификация в принципе приемлема. То есть нас, мы на почту пришли с паспортом, проверили наши данные и выдали нам письмо с банка. И мы в ответ на него отвечаем, соответственно, подтверждаем тем самым э, подлинность самих себя в первоначальном письме. Вот. Но как бы для них это непри, неприемлемо и они не будут идти... Алло. Алло. Алло, алло. Алло. Алло. Алло, алло. Алло. Алло, алло, да. Алло, да, Эдуард, извиняюсь, звонили мне, разъединилась связь. Ну ничего, бывает. На чем остановились? Установились на том, что они, у них есть инструкция, чтобы идентифицировать меня, им нужно личное мое появление либо нотариально заверенная да, моя подпись. Да. Я понял. То есть я лично посещаю отделение банка, которое находится в 100 километрах от меня, регистрирую первые два заявления, еще раз у них в отделении банка да. в городе Волгоград, вот. тут же прошу реквизиты. Э они мне дают реквизиты, я смотрю какая там сумма, оплачиваю по, ну, в тысячу раз меньше, прошу сделать конвертацию и отдаю заявление о конвертации, вот. прикладываю квитанцию, заявление, требование. Тогда тебе бы желательно еще для того, чтобы как бы форму образ этот закончить до конца, сделать еще сопроводительное письмо. Что? Либо... В первом заявлении и во втором тоже э, сделал такой маленький абзац такой, что такого-то, такого-то числа мной э, по Почте России было отправлено вам настоящее заявление, в ответ на которое вы прислали мне, что не можете идентифицировать себя настоящим. Я э, данное заявление собственноручно лично отдаю через отделение связи э, работнику банка, который удостоверил мою личность э, изучив мой паспорт или там обозрев паспортные данные мои я и, понял и такую же шапочку такой же абзацик добавить во второе заявление чтобы ну все реквизиты можно даже указать полученное письмо исходящий такой-то почтовый идентификатор такой-то да. я понял я это сделал уже я указал э, во втором заявлении что отправлял первое по почте отправлял повторно отправлял треки указал кто получил у них там написано получил бондаренко но есть уведомление у меня есть uh -huh. и укажу что вот отдаю через офис а, города волгограда то есть отправлял в москву через в губ почту россии вот ну я понял то есть всю эту желательно старовочную... даже приложение приложить э, фото уведомления. да там фотографии, отсканировать их и сделать, чтобы было подтверждение как бы того. Да, у меня два, два уведомления есть. Получил один и тот же человек у них там, ВТБ-24. Ну, сделать, да, вот их туда. Угу. Ну, то есть, третье заявление, уведомление, требование по коду 810 можно запустить в работу, да? Да, я думаю, да. А вот э, по поводу Роспотребнадзора и полиции, как бы здесь, э, uh -huh. потому что смотри, вот э, полу полиция получает. Соответственно, участковый к тебе придет. Скажи, что хочешь этим заявлением? Uh -huh. Ну, что ты хочешь этим заявлением, реально? Этим заявлением я хочу э, довести до них следующую информацию, что меня беспокоят, мне звонят, мне пишут. Я был в отделении банка. Я просил э, получить, ну, получил расчетный счет, увидел, что там 810-й код. Я, чтобы от них отделаться, видя, что сумма не такая большая, я оплатил, а меня продолжают доставать. То есть а. это я буду запускать только в том случае, если банк не произведет конвертацию. То есть если, допустим, когда я в августе это все начитал, начинал, про 810-й код мне не было известно. Вот, ну, а сейчас, имея на руках эту информацию, но ну, чтобы не вываливать ее, к примеру, в суде, да, вот, я, конечно, ну, можно было бы и запустить эту судебную тяжбу, вот, раз банк на нее пойдет, а я думаю, он пойдет, они так серьезно настроены, вот. Да, то, что они там пишут в своих страшилках, не говорит о том, что они пойдут в суд. Ну, как мне говорят люди, у кого я еще консультировался, то есть, ну, говорили, что там первое письмо, второе письмо, да, но нужно еще писать по различным правоохранительным органам, чтобы они их прессовали. И как бы, видя, что их прессуют, они тогда человека не будут как бы беспокоить. Или от это, это от этого не зависит? Ну, э, не зависит. Это как бы надуманные а вот эти вот версии, что от того, что ты пишешь везде, банк может... У меня были такие ситуации, что я просто с банком переписку делаю, вот сколько отправили, то 5-6 писем, вот даже без всяких там этих... как их скажи... нотариальных удостоверений своих подписей. Я, допустим, представляю человеку, у меня есть нотариальная доверенность. Вот, получив нотариальную доверенность, я делаю еще допустим 5-6 копий, ну сколько банков у человека, и эти копии удостоверяю нотариально. То есть удостоверить там рублей 50, что ли, одну доверенность тогда было, когда mm -hmm. я это делал. И, соответственно, к первому письму я прикладываю нотариально удостоверенную копию доверенности. Они мне пишут, mm -hmm. что в любом случае не могут меня идентифицировать. Я игнорирую все их все эти вопросы. И, соответственно, дальше посылаю все письма, к которым прикладываю уже просто копию доверенности. Вот, а uh -huh. в конце пишу, прикладываю копию доверенности такой-то такой-то. Натариально удостоверенная копия доверенности была приложена к письму исходящий номер от меня. Каждое письмо у меня исходящий номер присваивается, Дата, все. Было приложено к какому-то письму. То есть, нотариальная в копия. копии. И, соответственно, где-то после третьего письма э, они включаются в работу, начинают мне отвечать уже по существу, uh -huh. вот, проходит, uh -huh. ну, где-то по существу, где-то отписки какие-то делают, соответственно, я им контраргументы какие-то, переписочка проходит, допустим, э, все, то есть, я отработал эту схему, и вот уже есть несколько человек, которые уже э, подходит к четырем годам после окончания переписки. И никаких процессов, ничего нет. Да. То есть э, здесь как бы не угадаешь. Будешь ага. ты привлекать полицию и прочие инстанции, это может еще больше спровоцировать на суд. Либо наоборот. То есть как бы э, ситуация в том заключается, что даже по переписке не видишь. Если человек начинает уже бодаться с банком, значит это уже проблемный для них клиент, внутри э, банка работники между собой пытаются вот эти дела такие с проблемными клиентами тасовать туда-сюда, -туда. в конце концов они оседают где-то на полках поглубже подальше и могут просто их ну, игнорировать, выкинуть, короче, из оборота, они там где-то запылятся, забудутся, и все это так и спустится на тормозах. Потому что в любом случае банкам там компенсируются какие-то там все эти расходы, они там перекрывать все это дело могут другими там оборотными средствами. Как бы на меня это уже не, не касается. но по крайней мере, у меня из моей практики, вот сколько клиентов есть, у каждого клиента не по одному кредиту, а, допустим, там 5, 6, там, 9 кредитов, вот представь, проводишь ты переписку по всем. Это еще когда брал людей на полное сопровождение. И вот из, этих, из этих всех, вот если взять это все процентов, то процентов 90% после проведения угу. приписки, прописки, переписки вот этой, суды в банке обращ... в, в суд не обращаются. А по 5% ну, процентам вот. могут выходить в суд. Вот примерно такая Я... статистика. 5 а про... а вот... Я по... вот про доверенность не знал. Вот сейчас ты мне сказал, я как бы понял, я это сделаю. У меня сейчас идет. А зачем я доверенность? Для чего доверенность? По, по, по трем банкам. Доверенность ты кому иду. хочется выдать? Нет, я иду, прошу свою подпись нотариально подтвердить. И прикладываю эту нотариальную доверенность. Также, ну, допустим, на будущее. Я просто Подожди, этого не Подожди, Доверенность ты кому хочешь выдать? Или кто-то от тебя? Подожди, я потому что да. мне человек выдает эту доверенность мне вы... человек выдает? да а тебе кто на тебя самого выдаст доверенность нет, Ты... а я понял недоверенность я просто иду э, к нотариусу и он нотариально заверяет мою подпись на заявлении правильно Да. я пишу заявление он нотариально заверяет и я им отправляю Но еще вопрос такой я никогда эту процедуру не проходил сам и не могу тебе сказать если у них такая услуга нет такая услуга Ну по всей виде по идее должно быть то есть тебе нужно будет, потому что нотариус может там заднюю ключиц, скажем, мы такого не делаем, поэтому есть еще механизм обжалования действий бездействию нотариуса, нужно ему напомнить об этом, а для этого нужно найти нормативную базу, которая регламентирует. А тебе в ответе они должны были прислать, что в соответствии с такими-то такими-то инструкциями мы не можем вас идентифицировать, вы должны лично, то есть я видел это все давно, как-то проходил, находился эти банковские инструкции, которые банкам не позволяют. Запрещают даже прямо от, от людей отвечать на письма и предоставлять по письмам документы какие-то. Вот это нужно найти. И, соответственно, тогда вот это будет основанием для того, чтобы нотариус начал шевелиться в этом направлении. И показать нотариусу, что, извините, если вы сейчас мне откажете в этом действии, то есть вы фактически лишаете меня права на переписку с банками, у них вот такие процедуры. Я хочу, чтобы вы просто удостоверили мою подпись, больше ничего не надо. Я То понял. Я в присутствии нотариуса расписываюсь, а нотариус пишет, подпись удостоверена. Мало ли ты там по чем-то, может, ты там э, напишет, что ты хочешь взорвать банк. Он не обязан даже читать это письмо. Потому что удостоверяет вот. только подпись твою. У меня, в общем, такая ситуация, что один банк мне активно отвечает отписками и ведет, гнет свою линию. Второй банк мне пишет, что отвечает по существу. По существу отвечает, то есть на первое заявление, на второе заявление отвечает, пытается предоставить какие-то документы, ну, то есть отписки там где-то в интернет меня отправляет, а третий банк вообще молчит, то есть от него ответов нет вообще никаких, вот, Давай то есть он такой. как бы про меня забыл, ни звонков, ничего, но и все, во все три организации я отправлял, получается, по почте, вот. Потому что у меня такая ситуация была. Я находился вообще за рубежом. Вот, отправлял по почте иностранной. Вот. Сейчас я нахожусь в России. Вот, и у меня банки данные, они как бы в доступности 100 километров. То есть мне до них надо доехать. Подожди, вот ты находился вот. за рубежом. Обратный адрес для получения какой писал? Зарубежный? Обратный адрес, указывал, да, зарубежный. Э, и получается, что... А, нет, обратный адрес я писал уже российский, потому что я знал, что я сюда приеду. Вот. Но они мне на российский адрес ответили также, что идентифицировать меня не могут и шлют мне на адрес, который у меня в Самаре, по месту прописки, Вот по месту регистрации. Ну так и должно быть. Вот, они... Ты изменил адрес да. проживания? Адрес проживания у меня здесь временная регистрация, а там у меня постоянная. В заявлении я указываю им адрес э, местный, то есть дала требование на почте здесь. Вот. Вот, значит, в любом случае они будут у тебя посылать, э, если иски будут, то иски могут быть либо по месту постоянной регистрации, которая указана была при оформлении кредитного договора, и если в кредитном договоре не указано, что э, не установлена подсудность, допустим, что допустим банк хочет, чтобы рассматривались только там, в таком-то суде. Соответственно, могут рассмотреться э, иски, посылаться туда, где указано по договору, по территориальной подсудности. Поэтому... Ну, вот они мне... В одном договоре они мне указывали. Алло. Да, да, да. Алло, слышно? Слышно, слышно. А в одном договоре они мне э, указывали, прописан суд. Вот, я видел какой-то суд, то я, но я запрос еще не делал по, о том, есть ли суд или нет. То есть можно сделать запрос, который стоит 400 рублей. Я этот запрос еще не делал. Ну, вот. его можно за 200. Ну, 400 это срочно в течение суток делают. 200 в течение 5 дней рабочих. А вот, вот так можно, да? Да. Вот. Ну, сделаю запрос на, на будущее. Вот, на всякий случай. Ну, в общем, как бы, если не хотелось бы просто доводить до суда, потому что это тысячу километров под суда, и если меня будут вызывать, а согласно твоих консультаций, я понимаю, что нужно туда и документы заносить, и являться на суд. Нет, есть... если, если суд далеко, пишется, допустим, ходатайство об изменении территориальной подсудности, направляется туда по почте, можно, допустим, через... Ты на госуслугах зарегистрирован? Да. Вот через госуслуги официально тогда у тебя будет... С не а просто с электронной подписью вот если у тебя есть даже электронная подпись усиленная квалифицированная... у меня, у меня ее нет ну, не не тогда через госуслуги она все равно будет электронная подпись присвоена потому что идентификацию ты по факту прошел и можно mm. будет отправлять туда сканы электронных документов то есть ты составил какое то ходатайство подписал его отсканировал его и приобщил туда, отправил, соответственно, она будет получена и рассмотрена. И в том числе можно отправлять таким образом, даже по почту не использовать, отправлять туда, когда тайство об изменить территориальные подсудности, где описать все эти моменты. Mm -hmm. И mm -hmm. там 50 на 50, но сейчас вот как бы я смотрю по статистике, где-то 60 на 40 уже переваливает статистика в пользу того, что меняют территориальную подсудность при правильном написании соответствующего заявления. Ну, то есть, получается, следующая, как бы, стратегия. Два заявления еду, регистрирую первое, второе, оплачиваю квитанцию, Регистрирую третье заявление по ходу 810 mm -hmm. Если на них это не подействует, если они э, подадут в суд, то меняю место подсудности э, и здесь по месту уже не, свои... не по месту регистрации, а по месту прописки ты можешь поменять подсудность. Постоянного места жительства. Тем более, которое mm -hmm. указано в договоре. Если ты будешь вдруг менять, захочешь прописаться постоянно, где если сейчас находишься, ты обед об этом должен официально уведомить банк. Потому что в каждом кредитном договоре есть обязательство заемщика уведомлять банк об изменении персональных данных. Соответственно, ты должен будешь их уведомить, что с такого-то такого-то периода мои персональные данные изменились. Я нахожусь там-то, там-то, проживаю всю корреспонденцию, прошу отправлять туда-то и, соответственно. Вот, чтобы потом даже суд, если вдруг начнется там в Самаре, если вдруг они захотят, ой, в Самаре, по твоему первому месту жительства, если вдруг они захотят туда в суд подать, у тебя будет тогда вот. железо железобетонное основание для изменения территориальной подсудности. Ну вот у меня первое место и место моей регистрации это Самара. То есть там и получается, что Москвы мне пишут Самару, то есть вот банки москвы Москву пишут в Самару. А ты находишься а за 100 километров от Самары, да? Да, я не за 100 километров, за 1000 километров я нахожусь от Самары. Ого. Я ближе, ближе к Волгограду нахожусь, вот. Но ты там собираешься постоянно проживать? Я здесь проживаю по роду сейчас своей деятельности, вот. Потому что у меня здесь временная регистрация, я ее получил, у меня здесь служебная квартира, вот. Я здесь временно сейчас проживаю с временной регистрацией. Там у меня постоянная, здесь у меня временная, такой же возможно. Вот, я здесь проживаю. Я им указываю здесь адрес до вас требования на почте. Они мне сюда присылают, что мы вас не можем идентифицировать, а туда мне пишут, присылают свои письма требования. Вот. А уже, значит, получается заключительные требования были, правильно? С одного банк, ну да, были от них Они требования. присылают туда письма э, заказные? Туда нет, они просто в конверт их туда в почтовый ящик кладут. Все? У меня там есть человек, кто их получает, открывает мне. Все отлично. Есть... Это, это очень хороший на будущее нам показатель. То есть они нас надлежащим образом ни о чем не уведомляли. А, И мы можем... Но они за... Записывают, видимо, телефонные разговоры, потому что дозванивались мне с Москвы, я вот вел разговор, потом мне стали звонить с Самары. В Самары выехал человек, приехал, тоже мне звонил, я с ним поговорил, попросил ему, ну, дать мне расчет ну, сказал, что я вообще не в курсе, мне звонят, я ничего не знаю. Он сказал, ну вот я как бы тут оставлю, вы вообще сможете к нам подъехать? Я говорю, ну я не знаю, далеко нахожусь, если будет возможность, подъеду, не будет. Сейчас говорю, ничего не могу сказать. Но я говорит, тут оставлю, вот вы здесь зарегистрированы. Я говорю, ну да, зарегистрирован". Вы здесь живете? Я говорю, нет, не живу. А кто здесь живет? Я говорю, да никто здесь не живет. Он, ну ладно, хорошо, я бумагу оставлю. Вот он уехал. На следующий день мне бумагу эту довели, ну или в этот же вечер. То есть я ее увидел. Смотри в моей практике за все время было только один единственный раз, когда банк, это был, по-моему, Тиньков, предоставил диск с записью переговоров со своим клиентом о изменении условий страхования. Вот. Но как бы все эти записи они разбиваются в суде сразу в 5 секунд, потому что, во-первых нельзя идентифицировать по голосу человека без проведения соответствующей экспертно-криминалистической экспертизы, вот. а во-вторых, ты-то не представлялся там наверняка, там ни фамилии, ни имя, отчество не называл, ничего, поэтому тоже, там все это условно, там надо очень... Они, они, они называют, они спрашивают, вы такой-то, такой-то, я говорю, да. Ну, хорошо, а да, да. а да, сказал тот человек да. или нет? Вот в чем смысл. А? Паспортные данные, Но ну, мне тоже звонят, допустим. Нет, вот такой... паспортные данные, они, они меня просили назвать паспортные данные, я говорю, а с какой радости говорю. Правильно. Это мои персональные данные. Соответственно... Если у вас на меня что-то, назовите мне номер договора, номер расчетного счета. Они договор называют, расчетный счет не называют. Вот, соответственно, а кто один... сказал слово «да» в этом случае? Надлежащий человек или ненадлежащий сказал слово «согласился с тем». Ну да, да, может это вообще... Может они между собой поговорили, да, да, да, да, я согласен, и все. Ну да. Поэтому там тут еще и бабушка надвое сказала по поводу этих записей диктофона. Так, еще в чем вопросы? Ну то есть вот, третье заявление, оплата, жду результата. Если... Если звонки и претензии продолжаются, а, да, подожди, в третьем заявлении тогда еще нужно указать, что прошу прекратить э, телефонное вымогательство. Маша, эти все эти звонки, чтобы они были прекращены. Вот таким образом. Да, прекрати звонки, ты, ты прекрати. будешь обосновывать в своем заявлении, что типа э, ты будешь там обосновывать, что мне сейчас некогда разбираться с банком и мне легче заплатить эти указанную сумму денег для того, чтобы прекратить только для того, чтобы прекратились телефонные вот эти вот мошенничества. Да, да я, я так и указываю, да, и ну, прошу значит провести, требую провести произвести конвертацию согласно указа президента, требую предоставить э, справку из банка о том, что ко мне никаких требований задолженности нету. Требую закрыть расчетный счет, который открыт на мои паспортные данные гражданина РФ. Вот. И требую прекратить звонки и вымогательство. Все верно, есть? но на будущее имею в виду, если вдруг ты доберешься до какого-то другого отделения ихнего банка или когда будешь, ты закрыть счет можешь самостоятельно. То есть подойти к оператору и сказать, вот счет на такой-то на меня открыт, вот и такой-то, да-да, я хочу его закрыть. Потому что счет в любом случае это расчет, но ты имеешь право его закрыть и забрать остаток денежных средств, которые там есть. Я сомневаюсь, что вряд ли оператор будет видеть о том, что э, там денежные средства какие-то есть. Опять-таки, если ты положишь денежные средства на этот счет, угу. а потом захочешь его закрыть, тогда э, тебе эти денежные средства назад вернут, как бы... Если тебе ехать далековато, как ты говоришь... А, ты говоришь 100 километров до банка, да? километров до банка, да, до Волгограда. 100, да? А как часто ты там можешь быть? Ну, вообще нет, вообще нет надобности там быть, но если надо, могу поехать. Вот э, сделаешь вот эту оплату, отдашь заявление, а потом ну, там через недельку, дней через 10, там, там, через 2 недели съездить туда еще разочек и приехать в банк и сказать, что я вот, э, на меня там счет открыт, такой-то, такой-то, я хотел бы его закрыть. Вот, при закрытии счета в ряде случаев э, э, у системы просто пропадает возможность идентифицировать вообще пользователя кредитным договором. Счет расчетный? Расчетный. Ты его можешь закрыть? Можешь. Ты его закрываешь и у системы сразу пропадает автоматически идентификация задолжника. Сейчас выкрою. Супер! Поэтому заплатишь, чтобы счет прошел, чтобы они списали, чтобы начали думать что-то там о, о том, как тебе ответить. А через две недели сам придешь и по твоему, по твоей просьбе э, захочешь закрыть счет. Обычно счет закрывается, некоторые люди даже все на, на счете, как это, денежкой забирают, чтобы там все это делать. И entonces... еще один момент, что все заявления, которые я оформляю, я оформляю их на ихнего председателя правления, ну то есть на то лицо, которое указано в выписке у ГРН. То есть на московский их не адрес. Совершенно верно. У вот эта выписка, то есть я ее скачал, посмотрел, кто там у них, главный на него и пишу. То есть все, все обращения туда. В Волгоград приезжаю, тоже. Прошу зарегистрировать, вот отправьте туда, потому что вот у меня ответ, меня не могут идентифицировать, С Москву пришел. Вот я к вам приехал. Да, регистрировать Возьми... нужно это у секретаря того отделения банка, куда будешь заходить. Вот, как правило, это всегда там было. Вот сейчас Сбер уже продвинутый стал, именно Сбербанк. Они, у них есть специальный внизу там, клерк, который занимается ответом на такие вопросы, то есть приемом таких заявлений. То есть сидишь uh -huh. в очереди, ждешь, там, подходишь, и они регистрируют все эти моменты. Обязательно. Потому что, имея в виду, что они могут предложить свой бланк заявления, скажут, что у нас такого нет, вот заполняйте наш бланк заявления и прочее, uh -huh. прочее. Тебе, в частности, вот по Сберу у меня точно так же было, она приняла мои документы, но попросила еще запол заполнить бланк. Соответственно, выдала мне одну бумагу, что она приняла от меня этот бланк, я говорю, извините меня. Вот вы приняли от меня этот бланк, а заявления, которые я вам сдал, но ну, они будут приложены к этому бланку. Я говорю, согласен, хорошо, пусть они не приложены. Но на моих заявлениях-то нет никаких э, отметок о том, что вы получили именно эти заявления. Если я потом буду обжаловать в суде действия без действия, а у вас даже в, этом, в этой бумаге, которую вы мне выдали, не, не описано название заявления, суть содержание заявления, вы же не писали. Вот я ее уговорил таким образом, она после этого поставила, после того, как зарегистрировал все как положено, на каждом моем заявлении поставила принято там операционист такой-то, такой-то, фамилия, имя, отчество, дату, время, подпись и печать банка поставила на каждом заявлении на моем. Чтобы именно на твоих заявлениях были э, проставлены э, входящие реквизиты, то есть присвоили... Ну, да регистрационный номер входящий, кто принял, фамилия, отчество, дата, должность принявшего и печать банка или того отделения, которое будет принимать. Даже если они тебя попросят оформить их документы, скажи, я согласен, я оформлю, но мне нужно, чтобы на моих экземплярах стояли все реквизиты входящие. Даже пускай будут точно такие же, как на этом заявлении. Не соглашайся еще с копом, ты же будешь два заявления сдавать, там, насколько я понял. Первое, второе сначала, потом прошу э, реквизиты, да. получаю реквизиты, оплачиваю, выхожу, делаю копию, прихожу с копией квитанции Регистрирую третье. Да, попор, есть... попроси, чтобы проставили еще и время принятия, и каждое по отдельности сдавай, Не, потому что они скажут, заполните бланк, и мы приложим два ваших заявления. Нет, если да. заполнить бланк, давайте лучше два бланка заполним, каждое заявление по отдельности, и на каждом заявлении вы мне поставите свой входящий регистрационный номер. Ну да. Вот такой Понял, вопрос. логично, разумно. Ну что, все на сегодня? Я думаю, все, два Благодарю. Все, давай тогда. Удачи, всех благ. Отпишусь по результатам. Да, я постараюсь выложить эту консультацию в YouTube, потому что уже набежало много. Не знаю, успею, не успею сделать. Но как бы, я так думаю, консультация результативная и, думаю, будет полезно многим слушать. Я надеюсь. Все, удачи, всех благ. Пока. Всего доброго, до свидания.